Давно была уже мысль размножать розы дома. И до сих пор вот, только сейчас руки дошли. Вот. Сейчас буду размножать. Не отрезая, не черенкую. Прямо на, на розе. Значит, что почти месяц, как я их занес с улицы. Для чего? Ну, на улице меня два раза пропали. Два года. Не хочу, чтобы третий раз был. И тем более я э, заносил не просто так, чтобы сохранить. Не только для того, чтобы сохранить. А почему сохранить? Да потому что дома у меня плюс 10. А там сегодня было минус 20. Ну тут они не умрут никогда. Они вот так вот стоят. Ни не, не влажность их не повлияет. Знаете, вот укрывают, да? Укрывают, они от влажности погибают. Или от мороза. Ну, погибают от мороза. Здесь-то ничего не будет. Вот оно прекрасно стоит, но оно не растет. Мне это абсолютно не устраивает. Тем более оно привито. Мне не нужна эта прививка вообще. Это, я считаю, что... Я категорически считаю, что никаких прививок вообще не должно быть. Почему? Вопрос на засыпку. А для чего прививают? Вот. А для того, чтобы оно было более морозостойкой. Ну хорошо, морозостойка Предположим, что будет минус 40, и шиповник вас не пропадет. Но роза-то пропадет. А шиповник, он сам по себе шиповник, он не пропадает, он не пропадет. А роза пропадет. Ну, нахрена мне это нужно? <как> я лучше выкопаю ее и занесу домой корни собственные. Вот, а теперь что? Ну, вот стоит она, я месяц занес, она вот как стоит в таком состоянии, стоит. Потому что плюс 10. Ну, что бы она росло? Если земля плюс 10, воздух плюс 10, что бы она росло? Нужно хотя бы плюс 18. Поэтому <как> я сейчас буду ее... Посмотреть, как э, размножать. И в Growbox. Там у меня плюс 20-25. Нормально будет расти, размножаться. Э, что я делаю? Вот в таком оно состоянии. Это не мое. Это пришли с интернета вот в таком виде. Ну, на некоторых есть листика. На этих нету листики, э, листиков. Но, в общем, я буду всех прививать. Но ну, вот эту первую, которая попалась под руку. Занес сюда Это аква без шипа роза вот. Буду заниматься только без шипыми розами Но пока хоть бы а а по э размножить. Что я делаю? Можно по разному делать Можно по разному делать Я делаю так Вот берете вот такую пластиковую бутылку Я никогда их не выкидываю и полностью их использую Низ использую под э горшки для цветов А вверх чтобы накрывать чем-то Но в данном случае я вот так вот отрезал И буду использовать Вот она отрезанная, да? И буду использовать для размножения но это как бы немножко погодя вот допустим вот один стебель да вот второй что я делаю я кору вокруг не обрезаю ну не надо это делать но опять же неправильно что вы вокруг всю кору лежите берете вот такой прививочный нож затачиваете вот я заточил если у кого тупой и кору только половину снимаете, половину. Не надо всю ее снимать. Как друг за другом, как попугая повторяю. Вот почему я против всех? Это не только политики касается, ну и чисто вот берешь вот... Единороса вообще нужно гнать, и все законы изменить. Ну вот берешь вот... Я против любого единороса. Но берешь вот человек вот... Ну ты человек или кто? Ну почему неправильно делаете? Половину срезайте коры. И все... А дальше вот берете ее, пользуясь тем, что листьев нет, вот так вот одеваете. Вот. вот так она будет. Дальше что? Вот там вот отверстие внизу, можно закрыть чем-нибудь, ну хотя бы тряпочкой какой-нибудь. <coughs> Или салфеточкой хотя бы, чтобы земля не просыпалась. <coughs> ну и все. Вот, засыпаете землю вот так вот. И оно не так будет, а вот землей выровняется так, чтобы посередине было. Ну все. А потом смотрите, через полтора-два месяца вот здесь вот э, пластик будет, там земля будет типа вот это, и появляются белые корешки. Ну все, значит, отрезали ножницами и э, в более большую э, емкость присадили. Вот я здесь сделаю так, и здесь тоже сделаю, опять же, вот так вот, кору беру, один вот такой, ну любой стаканчик пластиковый, э, ну, целлофан делают люди, целлофан землю подвешивают, но целлофан это ж, э, не знаю, только для женского ума, для женских рук, честно слово, не для мужских. Мужских вот, а, одел, снял, все, никаких проблем там ни, ни, нету и не может быть. Кстати, вот я подумал, что можно не по отдельности, а можно сразу... Можно сразу и два, вот так вот, хоп, то есть э, вот эту среднюю часть вырезать и на, сразу на обои одеть, а тут будет срезано и срезано. Ну, короче, я по ходу, я так и не думал делать, просто пока снимал видео, пришла мысль такая, здесь надрез сделать половину, здесь надрез сделать, одеть, и главное, что вверху должны быть почки. Если почек нету, ну а что делать, откуда? Ну корни пустят, а почек-то нету, да у вас не будет расти. А почки должны быть обязательно. Вот в данном случае, что можно сделать? Вот здесь вот, можно здесь вот кору снять, да? Вот так вот земли будет. Ну как-то неудачно, они слишком близко друг к другу расположены. Если было побольше, допустим, вот смотрите, если ветка не такая маленькая, а побольше, тут можно один сделать, второй Третий, четвертый, сколько хотите. На вот, есть же розы и по метр двадцать. И вот так вот черенкуйте прямо на нем. А главнейшая ошибка, вообще супер ошибка, то, что они полностью перерезают эту кору, и все, сок отсюда доходит, а дальше не идет. Ну и получается у вас один черенок. Ну нахрена делать? Когда можно с одного стебля 10 получить этих роз, не срезая, не черенкуя. Ну можно начеренковать, только я вам хочу сказать, что из 10 черенков хотя бы два укоренилось. Это видео, знаете, как э, вы, э, рядом нужно со свечкой стоять, рядом с тем мастером и смотреть, что у него получается. Да, он только положительный результат показывает. Отрицательно это не показывает. Он не показывает, столько выкинул. И не говорит никогда. 10 штук посадил, одна выросла. Вот снял, вот, выросла, Понятно. Ну, а сколько выкинул? А в данном случае ни одна же не пропадет. Потому что питание-то идет. Ну чего бы они пропали?